Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. Сегодня расскажу об астрологической погоде на неделю с 14 по 20 марта 2022 года. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, если зашли впервые. Также приглашаю вас в мой инстаграм, фейсбук, телеграм-канал. Ссылки в закрепленном комментарии. У меня не было возможности сделать видеоролик о новолунии, о транзите Марса по знаку Водолея. Но я писала об этом в социальных сетях. Также давала свой астрологический комментарий по поводу того, что происходит, как будет развиваться и когда все закончится. Пожалуйста, заходите в мои соцсети, почитайте об этом. Многие спрашивают, стоит ли уезжать. Нет общей рекомендации, полезной для всех. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно рассмотреть, Гороскоп ваш и вашей семьи. Может быть кому-то полезно уехать, для кого-то это шанс, а для других людей все может обернуться совсем не так, как ожидается. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, пишите личные сообщения, вайбер Telegram, Facebook, ссылки в закрепленном комментарии. Разберем вашу ситуацию и можно понять перспективы стоит ли действительно все кардинально менять в своей жизни продолжается напряженная ситуация в Украине да и во всем мире в связи с событиями начавшимися 24 февраля давно не записывала видео так как живу в Харькове постоянно авианалеты бомбежки приходится каждый день ночевать в метро прячемся от взрывов Сегодня решила сделать ролик и рассказать о ситуации на неделю с точки зрения астрологии. В телеграм-канале, инстаграм, фейсбуке я писала о транзите Марса по Водолею, который начался 6 марта и будет продолжаться до 15 апреля 2022 года. Марс — мужская планета, активная, относится к стихии огня. До середины апреля фоном проявляются и очень ощущаются влияния Марса в Водолеи. Они более сдержанные, дружелюбные. Предыдущие полтора месяца Марс двигался по Козерогу, где имеет статус экзальтации. То есть очень сильные и неуправляемые энергии планеты. Арис — Марс, бог войны, который несет разрушение. Арис – это идеал храброго воина у древних греков. Среди греческих богов пользовался меньшим уважением. Даже его отец Зевс недолюбливал сына за постоянно затеваемые раздоры и кровожадность. Однако Марс не всегда одерживал победу. Он мог уступить на поле боя даже смертному, особенно если последнему помогала Афина, Паллада которая характеризует мудрость и спокойствие. Водолей фиксированный знак стихии воздуха. Гармоничное взаимодействие по стихиям огонь-воздух способствует осознанным действиям, созданию стратегического плана достижения целей. Огонь согревает воздух и сообщает ему необходимую энергию, а воздух, в свою очередь, распространяет огонь в разные стороны. Основные функции Марса ориентированы на внешние, активные проявления. Марс в Водолее помогает сконцентрироваться. Люди становятся энергичнее, самостоятельнее. Появляется напористость и умение отстаивать свои позиции. Водолей — фиксированный знак зодиака. Сдерживает агрессию и импульсивность Марса. Знак Водолей отвечает за человечество в целом. Характеризует гуманизм, свободу и независимость, товарищество и дружбу. В период транзита Марса по Водолею можно ожидать непредсказуемых действий от масс людей, которые стремятся действовать сообща ради какого-либо позитивного изменения и светлых идей. Это время коллективной работы, объединения людей, основанное на общности интересов. Марс имеет отношение к военным темам, поэтому в ближайший месяц будет применяться нестандартный подход к любой конфликтной ситуации. Появятся различные проекты, связанные с улучшением человеческой жизни. Гуманизм водолея снижает агрессию Марса, сводит к минимуму применение силовых методов в борьбе за свои права и свободы. Все конфликтующие стороны предпочитают более мирные средства, исключающие боль и разрушение. Неожиданности и внезапное изменение сложившихся обстоятельств сыграют довольно существенную роль в военном конфликте между странами. Двигаясь по водолею, Марс в напряжении с управителем знака водолей – Ураном заставляет коллективы большие группы людей в один момент произвести радикальные перемены и поменять изначально намеченные планы особенно в ситуации военного конфликта поскольку марс и венера рядом обе планеты движутся по водолею то можно ожидать дипломатического разрешения существующих проблем Лидеры государств будут искать пути решения острых вопросов, чтобы прекратить огонь в обе стороны. Чтобы не происходило, нужно жить дальше. Не позволяйте агрессору сломить ваши планы, ваш психологический настрой. 14 марта в понедельник растущая Луна во Льве в оппозиции с Марсом и венерой и в напряжении с ураном день сложный ожидание и реальность не соответствуют друг другу но здесь уже не агрессия как таковая а стремление через громкие фразы демонстративные действия показать свою значимость простыми словами кто круче кто сильнее у кого более влиятельные союзники Возможен некий спектакль, причем как с одной, так и с другой стороны. Но такова история, что война всегда завершается поражением агрессора. Захватничество, варварство, агбуционная политика не приводят к достижению целей. На данный момент мир нуждается в новом мироустройстве, прежнего больше нет. Сейчас идет процесс обновления мира. Многие люди должны пересмотреть свои ценности, сделать правильный выбор. 15 марта во вторник растущая Луна во Льве в оппозиции с Сатурном. Перед Луны без курса с 12.55 до 6.58 утра 16 марта по киевскому времени. Если кто-то захочет уехать, начать жизнь с чистого листа, Успейте все сделать до часу дня, так как то, что начинается в период Луны без курса, обречено на провал. День противоречий, давящая атмосфера, ограничения, страх все это не лучшим образом влияет на состояние здоровья. Каждый должен позаботиться о себе, о своем психическом состоянии. Бороться с приступами меланхолии, апатии. Верьте в победу и светлое будущее. Эгрегор Украины нужно укреплять положительными мыслями. Таким образом происходит исцеление ситуации. Острая фаза военного конфликта уже прошла. Со следующей недели можно ожидать стабилизации и постепенного завершения. Конфликт себя полностью не исчерпает, но он перейдет в холодную фазу. Военных действий в таком масштабе, как в конце февраля, начале марта, уже не будет. Ситуация может повториться в 2024 году, но важно жить здесь и сейчас. Уверена, что политики, руководители стран сделают правильные выводы, и тогда больше не повторится то, что мы переживаем сейчас последствия событий 2022 года будут напоминать о себе еще долгие годы но дорогие друзья украинцы все кто нас понимает и поддерживает украина войну не начинала у нас чистая карма и у нас все будет хорошо вселенная на нашей стороне 16 марта в среду растущая луна в деве после ярких двух дней насыщенных событиями больше конечно напряженными наступает период осознания работы кропотливых дел. Но в любом случае мы перед полнолунием получаем максимум. Происходит кульминация происходящего. Сейчас все максимально проявлено, а транзитная луна в Деве помогает разобраться в деталях, расставить все по своим местам. Это день хороших результатов в работе и в борьбе. Простые люди могут повлиять на глобальные процессы, ускорить их, если отбросят свои политические и личные разногласия. Объединение во имя мира вот главный лозунг на сегодня. Энергия народного движения очень сильна, и важно направить эту коллективную силу в нужное русло. Люди просыпаются, страхи уходят действиями движет желание свободы и демократии более-менее решаются финансовые вопросы появляется много дел по работе дополнительные обязанности важно добросовестно выполнять все то что от вас требуется верить в лучшее помогать тем кто нуждается то есть вопросы заботы волонтерство выходят на первый план еще не время для праздника. Шампанское будем пить чуть позже. А пока работаем на всеобщее благо. 17 марта в четверг растущая луна в Деве в оппозиции с Меркурием и гармоничном аспекте с Ураном. Благоприятный фон дня, хотя придется делать сложный выбор. Понятное дело, хочется услышать позитивную информацию, но ожидания могут не оправдаться. Лучше заняться в этот день повседневными делами, уборкой, готовкой. Не стоит нагружать себя интеллектуальной работой, сложными расчетами. Восприятие информации, ее обработка и передача происходит не так быстро, как хотелось бы. Это же касается поездок и перемещений, получения различных разрешений и документов. Меркурий в секстиле с ураном гармоничный творческий аспект помогает поднять из подсознания нужную информацию день инсайтов внезапных озарений проявляется дальновидность хорошо принимаются различные нововведения чтобы не произошло удается выйти из ситуации с наименьшими негативными последствиями 18 марта в пятницу в 9.17 по киевскому времени полнолуние в деве. Видео обязательно сделаю об этом важном астрологическом событии. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Солнце в секстиле с Плутоном. Аспект дает рассудительность, усиливается способность к регенерации, восстановлению сил. Люди склонны принимать волевые решения в этот день. Планетарные влияния способствуют популярности, благодаря реальным делам и видимым практическим результатам. Период Луны без курса с 10.11 до 13.25 по киевскому времени. 19 марта в субботу убывающая Луна в весах, которой управляет Венера, находящаяся в водолее под напряжением Урана. Луна при этом в гармоничных аспектах с Марсом и Венерой. Неоднозначный день.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 также проявляйте осторожность в денежных тратах. Под влиянием импульса люди склонны покупать то, что абсолютно бесполезно. 20 марта в воскресенье убывающая луна в весах в гармоничном аспекте с Сатурном. Главное не расслабляться в этот день, не останавливаться на достигнутом и тогда все задуманное получится. Период Луны без курса с 14.39 до 17.44, после чего переходит знак Скорпиона. Вечер очень энергетически мощный, многое меняется. В лучшую сторону для тех, у кого совесть чиста и дружественные настроения по отношению к окружающим людям. Солнце переходит в знак Овна в 17.34 по киевскому времени, то есть наступает день весеннего равноденствия дает мощную вспышку энергии и силы воли кульминация событий и завершения многое зависит от уровня осознанности человека а в глобальных масштабах от политики государства и адекватности ее лидера постараюсь записать отдельное видео ко дню весеннего равноденствия подробнее расскажу перспективы прежде всего для украины воскресенье 20 марта очень важный день. Переломный. Будьте уверены, мои дорогие зрители. Мы уже на пути к победе. Транзиты этого дня генерируют энергию невероятной силы. Но она благоприятна. Открываются новые двери, находятся ключи. Сознание людей меняется в лучшую сторону.